Чтобы ты, любимый мой, не забыл меня, Стану я рябиною на закате дня, Стану рощей лиственной в золотом огне, Чтобы ты, единственный, помнил обо мне. Чтобы днем и вечером не скучал, стану тонкой свечечкой между двух зеркал, стану звонкой ласточкой крестницы весны. Субтитры а Стану ты гласною в имени твоем Стану очень разной, грешной и святой Чтобы ночь ты праздновал только лишь со мной Чтобы бессоветно ты лишь меня любил Стану самой светлою из ночных цветов Ты на твоем пути, Чтоб не смог ты от меня уйти. за у дорожники пурго,